Добрый день, наши дорогие зрители. Мы продолжаем экспертные беседы с Турбанжур. Лена Цыганок на сегодня в гостях. Планировали начинать эфир с одного, а будем начинать с абсолютно другого. Буквально перед эфиром Лена нашла уникальные цены на этот уикенд на экскурсионные туры в Италию. С них и начнем. Приветик. Всем привет! Да, на самом деле спешила, чтобы все успеть, да, потому что действительно очень крутые предложения экскурсионные программы. Готовила эфир по региону марки, и мы обязательно все сегодня разберем и нюансы по перелетам. И ждем, что вас ждет какой может быть семейный отдых в Италии, как хорошая альтернатива Турции, какие пляжи, какое питание, но вот чтобы успели забронировать, так как вылет уже в, это, в эту субботу, 20 июня, июля, я прям уже заговариваюсь, говорю, так спешила все, все рассказать, вот есть экскурсионная программа, на двоих человек она стоит 598 евро, ну вот честно, мы уже говорим, у нас такая, скажем, неделя до да, Италии, я бы сказала, такие итальянские каникулы. Понедельник у нас был Риме Вчера Вчера э, с моими экс -э, экспертами это была Сицилия. Сегодня говорим о регионе Марки. И, в общем-то, стоимость 598 евро. Ну, знаешь, 500 евро это очень горящая стоимость для отеля 2 звезды. Вот прям очень горящая. Mm -hmm. Ну, то есть э, за 600 там можно смотреть какую-то троечку. То здесь это экскурсионная программа. Если мы говорим о том формате, когда вот, да, вот тоже говорили, ожидания, реальность, когда мы говорим о Италии, едем, например, в регион Римини или Марки, мы однозначно подразумеваем не только все-таки э, пляжный отдых, да, а хочется попробовать Италию, посмотреть, вот поехать или ту же Венецию, или тоже Рим, или вот Сан-Марино, и мы тоже точно так же делали, да, смотрели экскурсионную программу, вот, то здесь есть возможность как раз вот... Э, не просто ну, как бы пляжем да, насладиться, а как раз, да, как раз самой Италии. Вот э, тур, он на самом деле не единственный, он работает, есть вариант на питание завтраки. Вот то, что я озвучила, 598 евро и 800, там по-моему, с хвостиком, буквально там, 805 евро на двоих будет завтрак, ужин. Mm -hmm. э, какие же города тур охватывают, получается? Такие как, то есть прилетаете в Ванкону, дальше у вас регион Эмилия-Романия, в него входит это Риммини, и вы едете смотреть Сан-Марино. Ну, почему? Потому что это очень близко, в понедельник тоже немного говорили, да, о такой, скажем, карликовой, одной из самых старых карликовых стран в Европе, Сан-Марино. Дальше у нас будет Рим, Ватикан, Неаполь и Помпеи. Дальше Баре, Адриатика, <таспорщит> так, и Ларетта мы смотрим. Вот кстати, Ларетта мы тоже были. Это второе место по, получается, второе место по, оно относится к Ватикану, получается. Mm -hmm. И очень сильное. Многие туда приезжают смотреть, да -да -да. ну не смотреть, а как апалом, паломники, да. И, Очень да. насыщенная программа Действительно, на 7 ночей Я так понимаю, да. здесь уже комбинированный И отдых на море Здесь вы уже и посещаете и Рим То есть это такое сердце Италия очень да. классно, когда можно попасть в такой город. Я считаю, что это уникальные туры, если вы готовы уже забронировать есть вопросы, как всегда, набирайте пишите. Да, менеджеры у нас в офисах, да, то есть, поэтому можете звонить уже прямо сейчас, спрашивать все детали. На самом деле, тур не единственный, он просто, ну, как бы самый, скажем, распространенный, потому что оно ну, все-таки первый по стоимости, есть возможность выбирать и с другими городами, то есть, уже и Венецию захватить и, э, ну, выбрать, может быть, не только завтраки, а завтраки и ужины, вот, поэтому не упустите возможность, а действительно посмотреть, скажем, всю Италию. И напоминаю, это не автобусный тур, мне кажется, автобусные туры, которые захватывают Италию, в среднем стоят где-то 250-300 евро, а то и выше, Больше. то здесь уже это с авиаперелетом. Я знаю, что выборы 21 числа, да, как бы для тех, кто хочет, ну, такие патриоты, хочет остаться, да, проголосовать, вот, но, возможно, тоже не все успели взять, ну, вот, так как неоткрепительный, правильно, вот я тоже меня Место. Видела. Видела, uh... да. В твоих историях. Но действительно, если вдруг вы уже говорите хочу, не могу, вот такое предложение есть на этой выходные. Если для вас принципиально остаться в Киеве или в вашем городе, то вы, я уверена, что в тур Джорда найдется и и другое других. предложение. Да, да. Но мы не могли, Леночка не могла сказать вам про такое классное и актуальное предложение. Да, ну а теперь давай с чего же начнем? Про аэропорт, да. Если мы говорим о регионе Марки, то это аэропорт Анкона. Вот, я лично летаю даже в Риме, да, то mm -hmm. есть туроператор Тестур летает именно в этот, регион, э, в этот аэропорт и захватывает два региона Эмилия Романия и Марки. Mm -hmm. вот. Но ну, кто не смотрел о Риме, то смотрите наш предыдущий эфир. Да, то есть, э, что, почему в принципе выдел, выделила его отдельно, да, вот, на что стоит отметить. Летим в ну, авиакомпании Розы Ветров, что в общем-то хорошо. Вот два раза в этом сезоне уже были, э, самолеты хорошие, э, многие планируют свое летнее время с детками а это что значит что нужно позаботиться о том чтобы вам было что перекусить потому что в самолете сейчас включена только вода даже чай и кофе это отдельная плата чай там 50 гривен кофе это будет уже где-то 80 гривен поэтому рассчитывайте на это и конечно же, какие-то перекусы с собой тоже берите. вроде это не новинка но тем не менее вот кто может быть не знал обратите на это внимание что дальше сам аэропорт чем меня удивил я кстати первый раз это не поняла выходишь с самолета ну вот он маленький, такой, скажем, локальный, да, и попадаешь уже в зону, прохождение паспортного контроля. И только второй раз, когда я ехала с семьей, я поняла, в чем же суть, То есть там нету, ну, он настолько как бы компактный, то есть ты просто идешь пешком от самолета в сам зону. Сам терминал. В сам терминал, да. И я как-то вот первый раз, ну так мало, нету самолетов. Еще один, по-моему, был, или мы даже одни были. И потом вот я только поняла, то есть вы выходите с самолета и потом точно так же заходите в самолет своими ножками. Иногда, знаешь, бывает Борис Борисполе подвезут, вроде, ну как без рукава, но близко да, да, самолет. Такая ну вот же, я здесь пройду очень близко, то как раз вот в Анконе вы прогуляетесь, скажем, по, по территории аэропорта. По территории аэропорта. Даже, кстати, когда назад мы шли, получается, то э, вот нам показывали, здесь не идите, а вот здесь такие, знаешь, как бы как пешеходная, э, пешеходная зона. зона, да, вот в целях безопасности. Ну, действительно, это близко, где-то, наверное, какая-то экономия по времени, да, вот э, паспортный контроль там всего было, по-моему, две стоечки. то есть, ну, какое-то это время займет, потому что целый самолет прилетает, да, и, конечно же, все проходят паспортный контроль. Точно так же э, лента, да, она получается одна, то есть не так много самолетов, то есть здесь все, ну, скажем, там точно не, не потеряешься. потеряешься, да, не потеряешься, все близко, все понятно, ну, выходишь, и дальше тебя встречает компания Тестур, наших путешественников Турбонжур, и не только, да, это все близко, понятно, и, конечно же, дальше уже говорят, на какой... Автобус вы едете. А, вот, думаю, почему же я еще что хотела такое сказать, что важное, почему мы выделили это в отдельный блок. Э, с учетом того, что аэропорт очень маленький, здесь нету duty-free. Вот кто планирует что-то покупать, а очень часто наши путешественники выбирают что-то, да, кто духи, кто, не знаю, алкоголь, там, какую-то косметику, ну, у каждого свои предпочтения, вот, позаботьтесь об этом заранее здесь, в Украине, в Борисполе, вот, потому что там просто на обратном пути никакого, ни маленького, ни большого Тифри не будет. Это будет только зона, э, зона ну, каких-то кафешек, перекусов, перекусов, то есть, и все. Да, и точно так же при выходе здесь тоже вот у них а, ну, вот, один терминал это как бы одно здание. Вот где выход получается, другой, где вход. То есть вы там только можете покушать и ну, это как бы да, уже пройти просто паспортный контроль. Ну а дальше вы отправляетесь в свое путешествие, в свой отель. И я ну перейдем да, уже дальше к питанию, какое же стоит выбрать, какие пляжи вас ждут в регионе марки. Сейчас все разберем.